В этом видео хочу рассмотреть бой с главного события в промежуточном весе 272 номерного ивента промоушена UFC. Рафаэль Десанис против Рената Майкана. Десанис, бразильский боец, ветеран UFC, ему 37 лет, это бывший чемпион легкого веса в этом промоушене. Рда это стойкий, крепкий боец, с неплохой ударкой и... Достаточно неплохими навыками бразильскому бразильском джиу-джитсу. Да, он уже не молодой, но это не мешает ему драться на высоком уровне с топовой позиции. Плюс, конечно, у него хорошая кардио, прошу заметить. Он не раз проходил полный пятираундовый поединок. Ринато Майкана тоже бразилец, на 5 лет младше, чем Рда. Неплохая у него ударная техника, хорошая, можно сказать, отличная джиу-джитсу. Но есть проблемы с выносливостью. Что Джуджис отличная, можно сказать, может сказать тот факт, что большинство своих поединков он удосрочивал своих соперников с Абмишином. Также у него топовая позиция была в полулегком весе, чередовал он, правда, там победы с поражениями и в итоге перешел в легкую весовую категорию. Провел там четыре боя, из них одержал три победы и одно поражение. Как раз-таки поражение было нокаутом Физиеву, на замену которому он уходит в этом бою. Ну, понятно, что э, Рафаэль, Физиев должен был браться с, ой, Рафаэль Дусанец должен был драться с Физиевым, но из-за того, что у э, Физиева обнаружили коронавирус, бой не состоялся. И Майкана на этот бой вышел на очень коротком уведомлении, естественно, с неполноценным тренировочным лагерем, там вот, пару дней до боя. Вот. Ну, что еще можно сказать? Ну, у простой полтора года, что не особо, мне кажется, скажется в лучшую сторону. Но, и учитывая, что Десанис не тот, которого я знал в годы его чемпионства, по баллам, конечно, в боевых кондициях с возрастом, но это до сих пор жесткий, выносливый боец, морально сильный боец. Он соревновался в... Те годы и сейчас соревнуются с топовой позиции и за свою карьеру досрочно проиграл все, там, один или два раза. Я не думаю, если честно, что Майкана сможет удосрочить Рафаэля в принципе. Нет у него того преимущества в антропометрии, плюс Десанец будет помощнее, потяжелее и держа курда покрепче. Но учитывая, что бой будет проходить в пяти раундах. Думаю, что львиная доля бой будет проходить как раз-таки стойки И что-то мне кажется, что на чемпионским раундом уже повесит язык на плечи и вполне вероятно Руда его там и сможет туда Поэтому я поставлю на досрочку от Руда Аска в и 2.7. Можно еще рассмотреть как вариант, что ну, бой пройдет все пять раундов, но ну, не знаю, что-то мне не особо в это верится. Ну, а вы же... Подписывайтесь на канал, ставляйте свои комментарии, буду рад их почитать. Ну а так, давайте до следующего видео. Все, пока. Давайте.